приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клева. и в сегодняшнем видео я хочу возродить рубрику клевое место это та рубрика в которой рассказывается о характеристиках подъемах и особенностях ловли на них а также другая информация которая была бы интересна подписчикам но отличием является то что именно вы будете снимать данное видео и будете рассказывать о своих интересных местах где вы ловите ведь их так много и в украине и в ближнем и дальнем зарубежье. Всем будет интересно посмотреть, где и как проходит ваша рыбалка. Ведь это же здорово, увидеть рыбалку во всех уголках Украины и не только. Правила и условия появления вашего видео на канале Вседоклева вы можете посмотреть в описании под этим видео. Друзья, ну а сейчас встречайте первого подписчика канала Вседоклева, который снял для вас видео. Друзья, не судите его сильно строго, он снимает это видео в первый раз. Но я уже умолкаю и представляю слово Павлу. Доброе утро, подписчики канала «Все для Клёва». Мы решили поучаствовать в новом проекте Александра. Этот пилотный проект, в котором каждый из подписчиков может заснять видеообзор своей рыбалки, поделиться какими-то секретами, да и вообще облегчить жизнь. Рыбаков, которые собрались ехать на тот водоем, который мы вам сейчас хотим показать Мы собрались в первый раз как бы в разведку на Красную косу Белгороднестровский район Одесской области Стой, что Да, есть места на Днестре, наверное, из-за того, что запрет или вариант номер два, что ничего не ловится ну, людей хватает, да, в принципе. Погода сегодня, конечно, удавалась. Дорога, конечно, радует. Как скопочка, да? Едешь, не напрягаешься. Езжаем к рекордонный район. Сейчас пограничники нам должны выдать талончик. Доброе утро. Двое, да. Толончик получил Показать Отключается как положено 16 травня доброго Указатель красная коса. Уходим налево. Но дорога идет уже само село. Так, я так понимаю, что советская власть закончилась. Начинается экспрес. Это уже да. весело. Все, пошла питомца. Доехали здесь, я так понимаю, что в центр, конечно, маршрутки, налево Давай, брат, налево Здесь вот магазинчики Мазарчики Утро, а здесь уже жизнь кипит полным ходом да, тут Мясо продается да. Жизнь бурлит все Все, двигаемся потихоньку Спросили у местных жителей Направление нам дали постоянно прямо едем никуда не сворачиваем сказали что до конца села. Доехали до Висовой развилка налево направо налево пойдешь коня потеряешь направо пойдешь сам погибнешь поехали прямо. Едем полевая дорога ну такая плотно накатана. Чтобы промочиться, надо, наверное, сутки дождь шел. Берем правее, я так понимаю, вот это хозяйство. Остановочка. Так, правило на водоеме. Вот они здесь у нас. 4 килограмма разрешено вывозить, остальное уже с доплатой 300 гривен рыбалка ночная рыбалка еще плюс 300 мы на месте пытаемся парковать автомобили берешь уже рыбаки с утра стоят Здесь нормально, нормально, здесь широко, никому мы здесь не мешаем. Вот такие здесь места. Думаю, что мы здесь в аккурат поместимся, никому мы здесь особо мешать не будем. Нет, вот здесь и там и гореня, пусть мы тут, тут машину оставляем Вот здесь тоже нормально. Здесь хорошо. Не, нормально, да. Здесь покомфортнее, что не говори. В принципе, комфортно добрали за час. Никаких проблем. Смотри, Угерёня, у тебя тут все <coughs> по ферме. Ну, да. да нормальный ход. Бойловые снасти, да, ты будешь да, ставить? Фидер. Ага, понял. Левый сектор у нас будет Более спортивная рыбалка Правый сектор торбохваты Попробуем всеми с местами ловить А потом сделаем обзорчик На что у нас было На что предпочтение Продавала рыбу. Так, это что за снасть Давай сюда на кулечек Будет лучше, наверное, видно Так, что понимать Солнышко прямо светит сюда. Значит, здесь у нас отвод нас волосок. Угу. Здесь уже более длиннее, я так понимаю, поводок. Понятно. Давай, Алешенька. пробуем суть до дела. Пока разложимся. Зарядим мы на тостолобика. Так, наверное, будет лучше видно. Такой вот планхтончик. Поплавок, отгрузка. Пришло время замесить кашку, перемешаем, такой вот гейзер, вот так. Так, это дело. добавим водички и будет чем закормить рыбку, что, чем забивать кормушки. Что, Леха, ты еще очередную сейчас, да, заряжаешь? Это уже да. кормушка такая же, да, только да. отвод на флурокарбоне и такой отвод сантиметров, наверное, по 20 да? Карповый да. крючок. Теперь посмотрим на какой Кровно. длине. Да, сейчас будем смотреть на какой длине будет ну, да, эффектно работать. работать с нас. Так, кашку мы подготовили. Такая. Замечательная. 8 утра ветерок пошел. Такое. Немножко прохладненько, там ветерок холодный. Отличная каша. Будет ну, блин. Что в плане комфорта? Здесь, конечно, такие условия спартанские. Туалета нет. Так что дамам здесь будет не очень комфортно. мы нам-то попроще. Так что... Смотрите сами. Стоит ли брать женский пол сюда. Еще на той стороне, где мы заезжали, там есть канал. Я так понимаю, что есть мостики через канал. Вот, и будем ехать обратно, посмотрим, что там. Может быть там покомфортнее. Но здесь для нас рыбаков вполне достойно и нормально. Вот так. В принципе, на ночь и палатку есть где поставить. Он широко есть широкие места. а ты дно не пробивал, глубины не смотрел? Глубина, чем дальше, тем глубже. Ага. Ну глубина серьезная. Я зашел сразу в шах, и там уже метр есть. Ну, метра два, где-то там дальше. Ага. Да, глубина комфортная, в принципе. Так, что это ты у нас тут делаешь? Угу. Бутерброд? Да, попап с бойликом. Проверим, как оно на дне будет себя вести. Отлично, да? что там легко упил. Да? Кукуруза городная угу. кукуруза. Такой серьезный бутер. И там я уже бойл зарядил. На одну, на одну бойл, да, стоит? Да. Я, наверное, сейчас возьму пружинку. и забью ее кашкой и попробую прицепить два червя. Посмотрим, что из этого получится. Неожиданный поворот, ребята, событий. А поржать именно, вот красавчики. Это по взрослому, блин. Красота. Где такое еще можно увидеть? поймали первую рыбу как повеселиться вот она красавица кушала полных тон который был заряжен на толстолово пробуем еще один вариант кормушка отвод флюорокарбон сантиметров наверное 6-7 и вот такой вот пенопластовый шарик и зеленая силиконовая обманка горох тема такая, что все снасти, которые имеют кормушку, приманивают к себе за счет набитой туда каши мелкую краснопёрку, тараньку. Сейчас экспериментируем, делаем обычную снасть. Вот я ее сделал быстренько, так на скорую руку. Вот. Поводок, грузила и два крючка по черевяку Посмотрим на результат. Закормка пошла. Горёна решил немножко здесь закормить себе место. Может быть больше водички надо было добавить. Ну, нормально летит, да? Ну серьезно так, расстояние хорошее. Леха решил похвастаться вогнега. Подлещик такой еще здесь есть, оказывается. Да, оказывается, тут есть много чего 20 минут первого Жарище капитально Обгорели уже, пораздевались и Переборщили Сейчас опять одели на себя вещи Что сказать Клёва фактически нет Иногда, конечно, есть прострелы Но вот клёва активного нет На удивление Но ничего, мы продолжаем бороться Ты зарезаешь опять ту же тему. Ага. Пасочки, блин. да. Это в детском садике. Давай, Геренчик. Давай, дорогой. Хороший. хороший парень, да идет. Видишь, тебе подвернулось. И не спеши. Наш Ай молодец Алексея Леонид. да вы С говорите, блядь на свою удочку. Хуйня, хуйня, блядь, бумбит, блядь. Больше тебя не пустит, блядь. Удочка это считается прокомерзкой. А тут уже серьезный блять кабанчик во учите. ты на вала словишь с бороды блин, да? признавайся ну, приятно, ну, приятно. Так, что-то попалось. Раз Да, это короб. Небольшой, правда, но тем не менее приятный. На удочку приятно. Нет, для на удочку, приятно. да. Вот на такой пластилин. Я смешал кашу. Пластилин и хлеб. Учитель Спасибо вам. Ну, Хоть кто то будет навидеть? <смех> а На удочку <смех> это занимает. <смех> <смех> Одно удовольствие. Да. Вот такой парнишка, да, неплохой. Да. Аппетитный. Сейчас посмотрим. Человек. Еще заглотилась туда, да? Ага. И чтобы чуть-чуть и вылез. <связываем> да, ну крючочек, конечно, маленький. Заклопишь? Не но... <связываем> говори. <связываем> <связываем> а, красава, с сикорочкой. <связываем> Все. Ну, да, еще нет, не растился. Да, нормально. <связываем> так, есть еще одна поклевка у нас. Да, поклевка на ширину. На обычную дешевую снасть, которая сделалась за 2 секунды. Вот он. Пусть подышит немножко воздухом. Давай, дорогой, не спеши. О, капнул. Давай. Погуляй Хорошо. Он такой активный парень, знаешь, не сдается. Спасибо, спасибо. Я не буду куда-то спрятать. Ну я понял, я сейчас выведу его, не... пусть погуляет. Ну, все, набок лег, можно вынимать. Есть. Ну все, ты тебя стучил. Очередной парниша. Ну, вот и, да, червячок сработал, обычный червячок. Да, Для обычный колхоз. Да. Так, смотрим, что у нас здесь. Верхняя губа засек, видишь? Причем так, хорошо. В два раза, видишь, его и так, и так зацепило. Вот такой вот окуньок. В нашем ряду прибыло. Так, вяжи. вот так вот. Вот такой вот окуньок. мы идем сенсор там рыба решили пройти так захватил червячка плотно так что и хищник здесь присутствует ну что подошла к концу наша рыбалка навели здесь мы везде порядок оставили после себя чистоту чтобы следующим было приятно сюда приехать и отдохнуть сейчас сделаем контрольное взвешивание то что мы с лешей поймали и геронье отдельно там взвесился Сейчас, одну секундочку, мы тут глянем, что у нас получается. Так, плохо очень видно. Солнце. 8,49. Да, 8,5. 8 килограмм, грубо говоря. Ну что, подведем итоги. Как тебе водоем? Порядок, но удочку ловить можно. Что ты, Игорь, у скажешь? Хороший, красивый водоем, понравилось. Еще приедем ну, сюда. я думаю, да, что есть смысл. Можно сюда приезжать, отдыхать и нормально проводить время. Сегодня, конечно, не супер, но без рыбы мы не уехали, отдохнули нормально. Набрались позитивных эмоций. Все, всем удачи, будьте здоровы!